Спасибо за то, что вы пришли и за то, что вы э, дали возможность представить наши данные и нашу работу. А, мы использовали эти методики для диагностики а, рака. А, давно. Я работал в университете Северной Каролины, и потом я переехал в Канаду. И одна из причин, по которой был, то, что я можно бы работать на разработке технологий, а, и мне появилась возможность а, переехать в другое место и начать работать с технологиями, потому что это очень важно. А, сколько времени могу посвятить такой работе, я и другие мои коллеги, мы были поддержаны. Национальной организации здравоохранения вместе с Стивом Каром. И мы, нам очень было интересно тем, что мы можем заниматься таргетированными такими исследованиями. Мы работали очень упорно. И где-то в 2012 году, в конце 2012 года, наш метод был назван методом года. И что в точности представляет из себя вот этот метод мониторинга? Это очень простая схема, которую я сделал на презентации в Бостоне, показал ее перед медицинским сообществом, поэтому ну, тут она такая достаточно простая э, схема, поэтому извините за простоту объяснения, мы э, делаем количественный анализ протеинов, аналь, анализируя пептины, использование э, и а, после этого мы используем а, хроматографию, а, массспектрографы. и в большей части случаев мы используем другие виды оборудования, а, а, специальные клетки. А, а, те образцы, которые мы получаем, мы помещаем в масс-спектрометр. И мыслим достаточно сложные вещества такие как кровь и другие биологические образцы ткани и так далее. И у нас есть порядка тысячи этих пептидов. Посмотрите, ну, все происходит вот как на первом складе первый образец. Это я знаю точно, что в то время этот пептиды как раз появились и я и мы таким образом провели эксперимент, чтобы мы получились только вот эти пептиды. Как, как фильтр работала эта система. И потом они переходят в... И потом... Посмотреть, каким образом происходит перемещение. И потом остается только в конечном итоге один перпетит попадает в детектор. И он определяет количество ионов. А тут, собственно говоря, ничего нового. Все это хорошо известно. Это уже десятилетиями делалось в фармацевтической области. И мы используем это для количества оценки протеинов. Но что важно в этом случае, это использование, ну, это использование внутренних стандартов. Если кто-то, например, придет вам и скажет, послушайте мне, нет необходимости использовать внутренние стандарты, это не важно, что вы делаете, если вы используете мест-спектрометры и а, не, не, верь, не верьте этому, уходите от таких людей, то есть не работать с этими людьми. А, вот это вот, скажем так, э, так темная сторона. Мы используем внутренние стандарты, используем, используем те же пептиды, э, как мы их обозначили, и та же последовательность. Работает точно таким же образом, она чуть-чуть более высокой массу имеет, больше массу имеет си 12 си 13 или, или 15, или 14. И когда вы делаете это, вы подходите к специальному процессу, потому что вам нужны специальные критерии для того, чтобы это сделать. Мы используем антитела который является не специфическим, мы должны принять этого внимание, но здесь мы можем достигнуть определенного уровня специфичности. И мы делаем очень четкую и точную количественную оценку с точки зрения стандарта пептидов, что позволяет нам произвести правильную оценку. И теперь у нас есть стандартные пептиды, и мы можем, в нашем распоряжении можем использовать их для того, чтобы оптимизировать параметры. Это очень легко воспроизводить. И это была та причина, по которой мы, мы очень были огорчены изначальными результатами но мы поняли о том, что нужно работать надо вместе и сделать их более воспроизводимыми. А вот, пожалуйста, хороший пример. Это то, каким образом, насколько воспроизводимым может быть, если вы используете внутренние стандарты. Вот здесь мы проанализировали 45 э плазмов протеинов э Мишени – это распределение. Это, ну, Посмотрите, тут видите 25-30%. Не так уж плохо. Но uh, сумма, no, uh, uh, по крайней мере, лучше, чем 20%. И когда мы все это сообъединяем в одну таблицу, мы видим, смотрим о том, что среднее распределение от 4 до 6 процентов. И это достаточно хорошо, но могут быть и более хорошие результаты, потому что в плазме проблема заключается в том, что это высокий диапазон концентрации протеинов. Некоторых протеинов очень много, и они присутствуют во многих соединениях, а некоторые из них не такая высокая концентрация, их меньше там. То есть, если мы используем внутренние стандарты, то есть мы хотим, мы можем добиться по-настоящему фантастической воспроизводимости. И это, конечно, больше, чем 15%. И, конечно же, управление по лекарственным препаратам FDA американское было очень рада видеть, каким образом мы это развиваем, это таргетированный подход. А, то есть к нам люди приходят и говорят, вот список протеинов, я бы хотел бы пройти количество оценки этих протеинов. И очень важным шагом является посмотреть, какой из этих пептидов является наиболее подходящим для такого рода подхода. На следующем слайде вы увидите, мы синтезируем пептиды согласно внутренним стандартам, а потом используем этот пептид для оптимизирования, и потом увидим, можем ли мы определить необходимые характеристики, и, может быть, мы можем это обнаружить это в больных образцах, но не в нормальных. Потом мы можем пройти по всем вот этим шагам, которые здесь на слайде, это, чтобы говоря, основа клинической химии. И после этого вам необходимо четко определить э, э, рамки, в которых мы должны работать, то есть э, э, референтные значения или референтный диапазон посмотреть. И а, вот, э, наконец, мы находим наиболее подходящий э, пептиды для того протеина, который нам нужно оценить. Конечно, каждый из них является уникальным для каждого протеина, но в то же время он не может быть слишком маленьким, слишком длинным, что не очень хорошо для этого подхода. И он не должен состоять никаких ПТМ, никаких модификаций потом и а, мы, мы смотрим в различные базы мы смотрели сравнивали если такие образцы были получены ли раньше потому что такой подход это он очень очень чувствительный и также мы смотрим на геномную составляющую и какие что из них меняет аминокислоты остаточные явления какие бывают изменение массы, и мы можем определить огромное количество всяких параметров, но это занимает порядка одного часа для того, чтобы посмотреть все это, провести все замеры, но мы есть, это все выложено на нашем веб-сайте, на нашей веб-странице, там все эти элементы предложены. Следующее это синтез пептитов. И эти пептиды э, имеют э, достаточно стабильную природу. Вам необходимо два образца для того, чтобы была кривая соответствующая. Все зависит от чистоты, от количества, конечно. И мы оптимизируем массовые параметры. Очень важно то, что вы делаете в соответствии вот с этими инструкциями, которые называются CP, CPT, инструкции и все они перечислили вот здесь, вот эти люди, которые были приглашены, и э, мы их разработали специально, эти инструкции для того, каким образом э, делать этот процесс достаточно надежным. Опять-таки, это не какие-то фантазии, это никакая не магия, не волшебство, это просто очень результаты тяжелой упорной работы. И вот, пожалуйста, примет того, что нам необходимо сделать. Нам необходимо э, определить э, уровни вот этих показаливаний, э, измерить их вариативность и в, в широком диапазоне концентрации здесь, здесь, здесь, здесь. И это должно быть больше, чем 20%. А, то, что происходит дальше, это мы говорим не только о десяти или двадцати нормально люди порядка мы работаем с порядка с это 300 протеинов мы конечно вручную тут не делаем ничего мы используем специальные системы это Мы, мы работаем с очень небольшими объемами. И теперь я дам вам дам несколько примеров того, что мы разработали, Работая с плазмой. Плазма – это очень важные клинические ресурсы, которые легко можно получить. И вот здесь мы разработали, это достаточно старый слайд, известный слайд, который мы использовали в одном из экспериментов, которым мы идентифицировали, определяли процент, плюс с одной капли крови. А, то есть мы говорим о нанолитрах здесь, в общем-то. То есть вам не нужно очень много, меньше-меньше капельки. И мы можем а, сделать а, все необходимые количественные оценки. А, порядка 20 микро микролитров плазмы нужно. А, а, а, какие посмотрите, что мы делаем? Вот это протеины, которые измеряются в миллиграммах. Вот здесь. И многие из них а, могут быть потенциально биомаркерами а, для определения рака. А вот посмотрите внизу здесь. А что вы можете сделать, и определить очень маленькие количества, например. Но я небольшой поклонник этого метода. И мы используем алций. Алций очень эм, стойкий и легко э, повторяемый с низким PH. И мы используем высокие показатели PH. И э, после чего мы переходим к низкому PH и используя MRM и MS технологии. И теперь, что мы... Мы сдвигаем динамический диапазон этого подхода. А вот все то, что вы здесь видите, вот это зеленым, может быть определено только при использовании метод MRS. И мы делали это оффлайн, теперь мы можем это делать онлайн. И это очень важно, когда мы ищем э, протеины, которые достаточно трудно определить, которые имеют низкую концентрацию, например, PD-1, э, который э, за эту работу пару недель назад была вручена Нобелевская премия которые вы можете это, это делать, как раз используя вот этот вот метод. И мы не только разработали SS4 для, смотрите, работы с плазмой, а различными биологическими жидкостями, как слюна и так далее. И следующее очень важное. И в, мне кажется, в будущем мы будем заниматься мониторингом, скринингом. И... А вы идете к врачу, например, потому что вы заболели? Нет. Вы идете к врачу в ближайшее время для того, чтобы поддерживать свое состояние здоровья. И это очень важно заниматься мониторинг, мониторингом, потому что протеины, которые... Отношения к вашему здоровью. И огромное количество из так называемых биомаркеров, которые могут сказать вам очень многое о вашем э, психическом здоровье, о том, что ваше в почках, в печени вашей происходит. И как вы хотите это сделать, это не проходя каждый раз к врачу использование какие-то заборы крови из ваших вен. Нет, вы можете это делать дома, просто проткнув себе пальчик, взять капельку крови, на бумажечку их выложить, и вы можете увидеть вот такие маркины. То есть, вот из этого можете извлечь большое количество информации. А у нас есть теперь все ресурсы для того, чтобы это делать при помощи анализа пароницитаинов. Вот посмотрите здесь. А, они достаточно а, и повторяемые, хорошо удаются. И вот это мы сейчас в а, фондом Билл Гейтсом, сейчас заканчиваем проект, который этим фондом а, спонсируется. Это, например, хорошо подходит для Африки, где мы собираем образцы, они, потому что это не требует большой инфраструктуры. Когда вы работаете с плазмой, вы должны ее замораживать, потом фильтровать. И в данном случае это не нет такой необходимости. Большинство а, систем, бродовинных систем, они достаточно стабильны по крайней мере недели или даже две недели, а иногда и больше. То есть это вообще говоря, идеальный такой подход. А что мы можем сделать здесь? Это вот смотрите шесть различных степеней, и они достаточно хорошо воспроизводимы. И что мы хотим делать, большое количество вот этих процессов мы предлагаем это в качестве оказания услуги нашему сообществу мы трансформируем вот это вот в очень такие простые наборы это почему планирование такое простое потому что он есть A, вместе их смешивать встряхнули и получили какой-то компонент и сделано а здесь а, у нас есть посмотрите вот такая коробочка у нас есть и в этой в, согласно этих внешних внутренних стандартах уже там все там заранее смежно значительно все уже а, приготовлено Просто необходимо вам получить образцы ваших каких-то э, биологических тканей. Вот. А, а, а, а, знаете, знаете mm -hmm. в будущих, когда у вас не один э, белок, внутренние стандартная а два у вас таких имеется на самом деле времени недостаточно для того чтобы уходить в детали могу лишь показать как общее производится вот один из одна из человеческий бар двадцать пятый разные аспекты в виктории в британской колумбии на западном побережье у нас у меня также и в монреале на восточном побережье в в университете магио имеется лаборатория. Там разное оборудование. И показатели QM. И также используется PM-подход. Разные, понятно, в разных местах. Разные техники работают, с разными инструментами, с разными подходами. И что? А результаты одни и те же. Это на самом деле убедило, что на самом деле работает, что это не только достаточно хорошо и очень близко к единицкий наклон то есть другими словами результаты получаем одинаковые это естественно было уже очень интересно провели немало работ для того чтобы э, протестировать вновь и вновь да Используя, вот, например, продукты, которые доступны коммерчески для человеческих белков, машинных белков и прочих, можно проверять и статус как вашего оборудования, как и всего рабочего потока. Дальше заглянули в металлогику. Есть определенные внутренние стандарты. Если кто-то говорит, что нет метаболом без стандартов, то это, бесмысленно ну, бессмысленно, не занимайтесь этим. Хорошо, там... Моли это белок 1,25, у человека 60 хочу еще... В то же самое время мы разработали осей для тысяч белков, более 4 тысяч, и каждый, естественно, хочет свой собственный ассей, но это же самое, такой же способ использовать, как когда идем в магазин, я хочу вот это, вот это, вот это. То же самое, как на веб-сайт пришли и сказали, я хочу вот этот вот по, по этому белку. Что у вас есть? 6 А про Белки. Вот мне нужен вот этот, вот это, вот этот. Вот как, как в интернет-магазин пошли, в себе в корзиночку складывайте, как когда завершили, мы вам это высылаем. Два варианта. Первый, это до всехватывающий, то, чего имеется, или второй достаточно быстрый. То есть, одного пептида на белок достаточно. Ну и далее, когда мы начинаем работать, проводить мониторинг вопросов здоровья, потому то, что каждый человек, каждый... Каждый четверть, каждый квартал получать какие-то образцы, это же будет много, мы говорим, то, что если я счастлива, пожалуйста, и, и да, вы сидите за компьютером, выбираете необходимые эсэи. но приходит это к вам вместе с большим объемом статистики, поскольку... Мало кто, но никто сейчас сотни этих белков не анализируем вручную, у нас вот был случай, когда представители отраслевых игроков обратились, мы проанализировали 300 образцов, они сказали, это все э, ерунда не работает, говорят, то, что вы делаете абсолютно не ошибочное. я говорю, в чем дело, они говорят, посмотри вот эти белки они там на, на, на, поряд, на тысячу порядков отличаются, я говорю, невозможно, там посмотрели на статистику, был од, один образец был аутлайером, то есть вы не укладывался, ее исключили, я не знаю, что там случилось с этим конкретным образцом, там, жарили его или еще чего-то. Хорошо, а какой спектр референции, это 10 тысяч, а просто проанализируешь, ты понимаешь, что данный белок, мы ожидаем, что он нормальный, если он выпадает из ожидаемого спектра, то это... Что такое? Ой, это биология, то, о чем мы хотим, мы хотим увидеть. Нам доктор э, Головин спрашивал, а нормальный спектр какой? И мы пытались определить, анализируя тысячи белков, расставляя их по спектрам референтным. И сейчас покажу несколько примеров того, как мы используем МММС для того, чтобы применять мониторинг мониторингу вопросов здоровья, а также к клинической диагностике. Ну и то, что вы видите здесь, это попадает в пресс в некоторые статьи относительно того, что идет персонализированное здравоохранение. Сейчас что-то большое, переход от крупномасштабного... Единообразного подхода к персонализированному а, а, а как мы знаем, как мы это будем делать? Ну, мы знаем, у нас есть определенная геномная структура Когда мы рождаемся Не, значи, не сильно она меняется Но что реально меняется Это наши метаболомы, меняются белки и которые, Из которых стоим, также меняется и плюс А среда Одно дело, вот вы живете здесь, в Казани Где-то в Сибири или там где-то в Западной Европе, то есть это тоже условия окружающей среды, необходимо учитывать. Потом есть три статуса, то есть улучшение, возможность оптимизации вашего здоровья, если вы... Wellness – это снижение нагрузки болезненной. Болезненной. И если вы больны, то вы, естественно, хотите улучшать качество оказываемых услуг, заботы. Соответственно, вот мы проводим исследования, вот здесь вот снижается, а здесь вот уже больны, традиционная система здравоохранения, вот здесь начинает работать, вы же хотите работать, начинать раньше. Вот это э, компания в Ванкувере, Британской Колумбии, я попросил разрешения генерального директора предоставить слайды, выступая. Компания называется и, и, «Медицинские вы». Даже вот там то есть мы дали рекомендации по анализу буквально элементов, и ситуация вернулась, то есть показатели вернулись было очень интересно. Я хочу перевернуться вернуться к последней сессии. Мы сейчас используем ММ, другой таргетированный подход, для того, чтобы проводить диагностику, особенно раковые. Вот этого товарища знаете, это Джо Байден, вице-президент Соединенных Штатов Америки, пару лет назад. И он, и ему очень интересно продвигать исследования. Вопрос рака по личным причинам. У него сын умер от рака мозга. Другими словами, человек собрал достаточно, активизировал, да, собрал большое количество финансирования для того и под слоганом «Давайте сдел, за пять лет сделаем прогресс в борьбе с раком на 10 и назвал это как выставка на Луне в вопросах рака. В вопросах протогеномики. Ну и когда мы двигаемся от ДНК, каким образом диагностируется пациентов с раком то ДНК, есть у вас мутация, да или нет, как белый или черный, то есть вам соответствующий подходит ли вы под или нет, но от ДНК к фенотипу, там посередине ведь РНК, и белки имеются, то есть когда выбран, а ДНК одна и та, ДНК одна и та же, но фенотипы два, два очень сильно разных, но вы знаете, в чем разница в ДНК между бабочкой и гусеницей а, идентичная и могу сказать но ну, это ж как вы вы можете с одной стороны красиво можете быть некрасивый уродливый то есть это не белок а только важно объем то есть, для того чтобы пациента сертификации пациентов должна найти лучших результатов когда Джо Байден инициировал на консорциум консорциум создать это все просто вы работаете вместе делимся как данными так и ресурсами объединяем а четыре университета ювик университет виктории мои коллеги университета в Ванку, Ванкувере университета британской колумбии в Ванкувере в в Монреале и в Дортмунде. Виктория в Дортмунде фокус... А, в двух остальных, э, на клинических образцах. И э, задача заключается в развитии МРМ-осейдов не только для людей, но и для мыши, почему? потому что мыши являются основной моделью для изучения рака, соответствующие ткани. Не человека, ткани мозга, а мозга мышей сейчас проводим. Наша работа заключается в том, чтобы подготовить МРМ-осейдов Проводим определенную работу с тканями, более 40 видов тканей, анализируем все, что можно найти. Обнаружили 9601 биолог, и, используя 3000 белков мы разработали сегодня уже ассеи разных 20 типов тканей, которые здесь приведены в таблице, в случае которых мы для которых разрабатываем соответствующие ассеи. Вот что мы на сегодня сделали. 1500 вас и в большое количество случаев плазмы, белок и плазмы. Что еще хорошо, это смотрите, капелька крови. Можно же лонгитюдные исследования проводить, не обязательно убивать мышь. И, опять-таки, охватывает разные степени концентрации. Многие белки, они вовлечены в разные э, пути развития болезней. Что довольно-таки интересно, подходы, и регистрированные подходы иммунофинности и МОЛДИМС. Особенно в случае квантификации то есть на сегодня вам практически встречается материал для образца биопсии. Я использую mld это Брук -Биотапер. он уже используется в клинике, не в, хими... не в клинической химической лаборатории, Головин был одним из тех человек, который привез эту технологию в Россию. Разработали осей для белков, которые блокируют сигнализ... сигнализирующие. Одна из авторов – это лиза от клеток. Дальше мы проводим точно так же, как и МАМ на уровне белков. там протеолиза добавляем внутренние стандарты. А вот это вот, это вот новое во многом соответствует методу Элиза ухватывая белки как с одной стороны внутренние стандарты эндогенные потом мы это проводим промывку магнитными э, э, бид магнитными э, вид, но то, что хорошо, то, что вы ее не разводите до этого. Если вы его разводите for, тогда -то она цепляется вы на масс-спектром, размещаете, выстреливаете лазером, в идеале получаете два пептида, один выше, эндогенный. В соответствии соотношений с потомкой. Вот этот аппарат, который мы используем, это уже микробиология, было проведено более 5000 раз, используем. Сейчас используем для того, чтобы давать квантификацию КТ1 и КТ2 как для квантификации уровней экспрессии, эксплуатализации э, в опухолей, вот следующую работу мы провели опубликовали квантификация возможно, в случае линии рака мощной железы в опухолях причем потому что если должно перейти на уровень химии нужно автоматизировать оборудование которое используем система, да, система Agilean Bravo каким образом выглядит когда вот, вот, а здесь видите соответствующие э, зернышки э, когда мы соответствующие единицы когда мы их размещаем оборудование квалифика квантификация к т1 к т2 одна из систем когда вы используете да, да, реально да, живые данные пациентов это они свежзамороженный FFP TMA. Ядра здесь вы видите в этом случае этого пациента, что мы делаем, мы вырезаем определенные аспекты от патологий. Это хорошо, вот это рак, вот это нормальная, вот это опухоль. Проявли... Уровни проявления у этого пациента, видите, повышаются, а у этого снижается. Но в обоих случаях асвариляция, что важный случай. Анализ белков, она повышалась. Проанализировали большое количество образцов клинических резуль Вместо састрозенека получили, они развивают АКТ-ингибитор. Одна мутация АКТ имеет место в 5% пациентов. Для этого недостаточно удовлетворить пациентов, но нужно же узнать, каков уровень экспрессии, каков уровень фосфориляции. На основании этого, надеемся, э э э э э э позволят нам повысить реагирование, получение результатов у пациента. Что, таким образом, что мы делаем? Мы просто связываем эти данные в глобальном анализе и из дальше используем это на уровне геномики для того, чтобы суметь квантифицировать всю весь этот, этот путь потой и провести геномный анализ. Все эти мутации, вот это то, что было засечено но не в не в разрезе экономической базы данных вы не способны вы засечь чего проходит через соответствующие алгоритмы поиска здесь мы на самом деле их проводим просмотрите на данные это вот очень часто встречающаяся му мутация кей G12V да присутствует великолепно убежденный в том что эта мутация экспрессирована далее следующий вопрос а насколько и опять-таки мы разработали свои МММС. Здесь показаны, попадают в кит, и потом мы применяем впервые. И вот это на самом деле шокирует. Что мы делаем с этой геномикой черным-белом? Мутации присутствуют, мутации отсутствуют. Когда мутации присутствует, тогда вы не подходите под данную терапию. В данном случае стопроцентная мутация. А вот здесь, в случае данного пациента, здесь всего лишь 15 процентов, процентов. 15% для вот эта часть мутирована, и этот пациент, скорее всего, он уже наверняка уже умер, он наверняка его можно было по терапию данные предоставить. Сейчас же мы хотим подобные данные и в наклинику принести. Сейчас необходимо отметить где, кто вносил, уводил, внес свой вклад, относить на ну, вот, дальше работа, которой мы проводим, с белка, с МРМ, подход сейчас разработали, а также в комбинации иммун, обогащения иммунной афинности, МЛДМС, потому что этот метод надежный, поэтому его переводим в клинику. Ну и два утверждения, соответствующие. Ну а тут необходимо отметить университет Виктория, и ИСАС, э, МРМ Протомик стартап, университет Виктория, э, э, общий генерал э, General в часть Могил, ну а также наши фонды, э, которые финансируют нас Дженом Канада и Дженом Бритиш Колумбия. Yes. У нас а время есть? на один Короткий вопрос. А вот, из того угла, пожалуйста. Да, пожалуйста. Если у нас где-либо микрофон? Да-да-да, вижу, несут. Работает? Работает. Большое спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос. Вы сказали, что данная техника, она очень чувствительна, так? Насколько чувствительно, можно ли вывести до уровня отдельной клетки? Да, можно, если у вас изобильный белок имеется, но наверняка нет, ваш, является вашим интересом. Чувствительность на уровне 1 моль, Авогадр. тогда вы можете посмотреть, каким должна быть, если речь идет, если на уровне миллион. это на миллионные части, это не проблема. Я задаю вопрос, потому что в последнее время широко начинает использоваться методы сканирования РНК одноклеточные, и поэтому у меня вопрос. Я с директором ракового отделения в UNC обсуждал этот, Говорит, ты что хочешь? Рак – это не одноклеточное событие. Зачем тебе отдельные клетки анализировать? Если о гетерогенности, то да. Можно, конечно же, сортировать, но тем не менее, клеток будет достаточно много для того, чтобы проанализировать. То есть, я на самом деле не понимаю, коллеги, вот такое чрезмерное вли внимание одноклеточной протеомики. И да, у меня тут директор также отметил то, что опухоль – это не одноклеточное, не внутриодноклеточное событие. А, вы можете одновременно несколько постранляционных модификаций отслеживать. Yes, да, да, да, да, конечно. Да, каждая модификация, если она ведет к, к молекулярному сдвигу, тогда мы можем это сделать. А если вы говорите о смещении небольшому, мы можем. Фосфилитер дает вам небольшое смещение. Это достаточно просто сделать, очень просто. Но, конечно, вам необходимо сделать предварительную работу предварительно. Спасибо.